Магия кристаллов ⁇ одна из самых древних магий. Она существовала до Темной Волны и продолжила свое существование после изгнания Богов. Одна из фракций кристальных магов расположилась на острове Фаранга. Они называют себя Орденом Священного Пламени. получив свое название Священного Пламени, источника магии на всем острове. Они специализируются на бое посохами, рунах и магии кристаллов. Для создания магии требуется кристалл. Всего в игре три кристалла. Огненный, ледяной и магический. Но какой из них самый лучший, самый дамажащий и самый интересный? А может стоит прокачать их всех и не будет ли это пустой тратой ЛП? Кроме магии кристаллов есть еще рунная магия, доступная лишь VIP магам, для вступления которых нужно пройти другой путь. Немного забегая вперед, мне кажется, что рунная магия сделана только для того, чтобы быть. За некоторыми исключениями, о которых я расскажу чуть позже. Выбирая одну магию, даже магию одного кристалла, вы без проблем пройдете всю игру. Не нужно вообще ничего качать, кроме самого кристалла и маны. Но какой же кристалл лучше выбрать? Поэтому сначала сравнение кристаллов и фишечка каждого кристалла. Первый – огненный шар. У огненного шара есть сплэшевый урон и большое количество урона за короткий промежуток времени. В целом, потестив его на самых разных существах, огненный шар дает самый большой моментальный урон. Кроме того, дает урон сплэшем. На 10 уровне требуется всего 1-2 выстрела, чтобы убить большинство противников. Однако, если не нужно никуда бежать, и есть одна большая цель, в которую вы всегда попадаете, то самый большой урон именно у магической стрелы. Все дело в том, что огненный шар требует времени на зарядку, а магическая стрела стреляет непрерывно. Но опять же, не получится стрелять непрерывно, если на вас бежит три ящера. Поэтому урон с кристалла во многом зависит от ситуации. Но моментальный урон больше у огненного шара. При этом огненный шар наносит splash урон, чего нет у другой магии. Но опять же есть мнение о том, что сплэш и урон не очень эффективный. По мне так он очень эффективный, просто потому что добивает непи с небольшим количеством жизней. Умирает все, у кого немножко осталось хп, что естественно экономит ману. Из плюсов также возможность двигаться во время зарядки. Успешно катя врага. Из минусов время для зарядки. Все дело в том, что после каждого выстрела придется подождать. Но опять же, это время можно использовать, чтобы отбежать и вернуться. Из этого вытекает еще один огромный минус фаерболов. Споткнулся, запрыгнул, два раза нажал левую кнопку. Получил по лицу. Все это сбивает зарядку фаербола. Но в этом есть своя прелесть. В какой-то момент на тебя бежит гуль, пятишься назад и заряжаешь фаербол. И в самый последний момент кастуешь ему прямо в лицо и продолжаешь жить. Но то же самое можно сказать и про ледяной кристалл, который в самый ответственный момент замораживает непись. Иногда получаются очень эффектные и красивые моменты. За долю секунды до удара существо замораживается, прямо адреналинчику. К сожалению, у фаерболов есть еще один грустный минус. Это бои в узких помещениях. Фейербол дает небольшой стан, но выбирая эту магию придется побегать. При этом фейербол не самый жрущий ману, за каждый каст требуется всего 8 маны. Дальше магия Сабзиро. Тоже требует времени на зарядку, причем такое же количество, как и огненный шар. После попадания напрочь замораживает врага. Время заморозки напрямую зависит от прокачки кристалла и уровня врага. Тот же Мглор будет стоять в стане меньше времени. Вероятно, Орки Мглор самые морозостойкие. Хотя большинство существ будет заморожено на более 20 секунд. Поэтому остается время подумать, побегать или ударить их мечом. Проблемка в том, что Кристалл не дамажит уже замороженных противников. Нужно ждать, пока он там отмерзнет, или комбинировать это с ближним боем. Что мне кажется более удачной идеей, чем просто ледяной шар. У льда есть одна интересная особенность. После разморозки непись вообще теряется, что она и когда делала. Не совсем понятно, баг это или фича, но вот такая особенность. Кристал льда также сбивается и прерывается в ситуации ЧП. По урона стоит на последнем месте, просто потому что не дамажит замороженного врага. Тем же стрелам магии ждать ничего не нужно. Заморозка очень удобна в узких местах. И очень хорошо заходит с прокачкой того же меча или посоха. То есть получается заморозка, ваншот, заморозка. Но есть проблемка, живности много и всех не заморозишь, маны не хватит. Следующий кристалл, магический кристалл, стреляет как из пулемета И это естественно его преимущество. Его плюс в том, что одиночные и сильные цели просто не успевают подойти к вам. Все дело в постоянных станах. Магической стрелой удобно уничтожать одиноких ящеров или большие скопления слабенькой неписи. Но не одиночных быстрых существ, тех же волков, которые клоняются от пуль. Волки слишком шустрые и постоянно двигаются, поэтому мана улетает очень быстро. Казалось бы, магический кристалл тратит меньше маны. Но промахи и меньше урон, и в итоге полоска маны кончается ощутимо быстрее. Но самый главный минус магической стрелы ⁇ это невозможность двигаться во время каста. Поэтому, если противники жирные или их больше двух, они доходят и начинают проламывать кабину. Какой же кристалл лучше? Оказалось, что огненный шар ждет меньше всего маны по количеству нанесенного урона. Чтобы убить того же Мглора, потребуется 4 фербола, от меньше третьей полоски маны. Но ну, а магические стрелы вы видели все сами. На самом деле, у каждого кристалла есть свои преимущества в тот или иной момент. Но самый универсальный и самый дамажащий на мой вкус – это огненный шар. Он наносит сплэшевый урон и позволяет катить врага. На самом деле, я очень хотел поставить на первое место магический кристалл. Но, как правило, врагов бывает больше, чем один. Например, гули с толстой броней, которые в пещерах не живут поодиночку. При этом они двигаются быстро, и скорости каста заморозить всех не хватит. Огнем кинул-убежал, кинул-убежал. Ну а заморозка, заморозка для очень терпеливых людей. Магия льда лучше всего смотрится с посохом или прокачкой ближнего оружия, что вполне возможно во второй половине игры. Поэтому следующий интересный вопрос, можно ли прокачать все кристаллы за игру и нужно ли вообще это делать? Один кристалл без проблем можно прокачать полностью уже к третьей главе и проблем не знать. После третьей главы появляется свободный ЛП, который можно потратить на что-то еще. Красиво смотрится замораживающий кристалл и магические стрелы. Застанил, расстрелял. Если совмещать ледяной кристалл и фаербол, то из-за времени зарядки фаербола получается такое себе. Я попробовал проходить самую интересную третью главу всеми кристаллами. И не было ни одного случая, когда бы все три кристалла гармонично смотрелись. Поэтому в прокачке всех трех кристаллов вообще нет никакого смысла. Да и очков опыта будет хватать с натяжкой. Лучше всего зафокусить один, а все остальное валить в ману, подкачать алхимию и другие статки. Лучший, на мой вкус, все же огненный шар за счет сплэшевого урона. Еще одна магия, доступная исключительным магам, это рунная магия. Чтобы стать магом, нужно сначала выполнить все миссии портового города, выполняя все квесты мага Белшвура за инквизицию. После этого маг даст вам свою рекомендацию, а комендант Карлос напишет вам письмо. После этого можно смело идти в монастырь, тогда вас не признают преступником, а сделают магом. Если же вас словят или вы сами приходите в монастырь, то вы становитесь что-то типа паладина. И вам будет тоже доступна боевая магия, что опять же неплохо. Потому что рунная магия в резине, так как собака бегущая на трех лапах. Да, сейчас немножко хейта. Класс маг имеет возможность использовать не только кристаллы, но и рунную магию. Это единственный класс, который может использовать руны. Но по ощущениям, руны были сделаны только для того, чтобы быть. Или все просто портят свитки. Из рун есть руна света, телекинез, взлом замков, превращение в наутилуса. Но большинство этих магий нужно только в исключительных случаях. Где об этом позаботились пирании, А где они не позаботились, эта магия вообще не нужна. Например, улитка будет нужна только в нескольких сюжетных моментах. Просто заюзать ее и пролезть какую-то решетку, получив преимущество нельзя. В некоторых местах даже поставили кристаллы антимагии, чтобы магию нельзя было юзать. Также есть руна света. В целом моники в яркость умеют. А сейчас еще игровой режим есть, поэтому и так светло. Телекинез опять же обезредить придуманные ловушки. Все это, конечно же, легко проходится с помощью пары свитков, которые можно купить или вообще не часто лежат рядом с ловушкой. В рунах есть полезная магия, например, магия скорости. Герои так и не научили бегать, поэтому даже перемещаться по такой маленькой карте иногда утомляет. Особенно в сюжетах, когда нужно что-то найти или собрать, то есть 90% случаев. Еще есть руна взлома, но опять же есть отмычки. А все комбинации довольно простые и однообразные. Если бы они были разными, то да, а так... В этом нет необходимости. Кроме полезной руны скорости, есть полезная руна призва скелета, Фреда. Фред агрит на себя врагов и танкует урон, что прямо очень полезно для мага. Тут, пожалуй, соглашусь, очень нужная руна. Но опять же, руна доступна всем, и из нее можно наделать свитков, даже самому отпетому бандиту. Руна-шутка, тоже есть свитки. Да, я добивал прилюдно и были обиженные. Но свитков вполне хватает, чтобы помириться со всеми. Все руны собираются в процессе сюжета, поэтому их не нужно покупать или иметь какой-то особый статус. Даже у самого закоренелого бандита будет набор рун. Использовать он их не сможет, но наделать свитков – пожалуйста. Вообще, рунная магия имела бы больше смысла, если бы не было свитков. Поэтому рунная магия кажется как будто для галочки. И на этом построили целый класс маг. Все дело в том, что дамажит только магия кристаллов, а она доступна и простому воину инквизиции. Ну а статус мага – это возможность почувствовать себя каким-то особенным ай-магом. «Ты приличный парень, в отличие от большинства остальных». Для использования рун также требуются показатели мудрости. Мудрый же качается за счет табличек и аналоев, и никак не влияет на урон с кристаллов, только на возможность использовать руны. Да, потом у мага появляются такие руны, как превращение в глора и ад, но они появляются уже к концу игры, когда уже почти все зачищено и на острове остались одни улиточки, и то не факт, потому что их тоже расстрелял. В третьей главе вы будете иметь уже максимальный уровень кристалла, а все оставшиеся лп просто валивать ману, становясь все более и более неприкасаемым. У дамажищей магии в Ризен есть один большой недостаток. Кристаллов всего три. Качать несколько просто нет смысла. Только в очень редких случаях кристаллы гармонично дополняют друг друга. Но лично для меня пользоваться одним кристаллом не проблема. Для меня главное это эффективность. Но я знаю, что есть люди, которые выбирают ближний бой только потому, что магия однообразна. В целом, какой кристалл бы вы не выбрали, все равно вы пройдете эту игру легко. Все, что вам нужно делать, это качать уровни кристалла, а все остальное валивать в ману. Конечно, что-то нужно будет вложить во взлом и алхимию, но проблем с нехваткой маны в этой игре нет. Повсюду валяются бутылочки, есть множество продавцов, у которых каждую главу обновляется ассортимент. Собирай только хлам, чтобы было чем расплатиться, и вперед на зачистку острова от нечисти. На этом с магией risen все. Пишите свое мнение по поводу кристаллов и вообще класса маг. С удовольствием почитаю ваши комментарии. Спасибо за вашу поддержку, подписывайтесь на канал и волком в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.